Ретроградный Марс. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева, и сегодня мы с вами поговорим о ретроградном Марсе. Что же хочется сказать? Какой, какие же негативные качества он проявляет в первую очередь? Это гнев, это неконтролируемая эмоция обиды, это вот желание мести, это вот все, что такое выплескивается. Это, в принципе, Марс помогает выплеснуться тому, что есть в человеке уже. Поэтому то, что внутри уже присутствует, с этим нужно работать, это нужно прорабатывать. Из негативной энергии нужно всегда получить, трансформировать да, ее в позитивную энергию и использовать уже в этом мире как позитивную. Марс в своем позитивном качестве, да, он может давать достигательства, желание защищать, желание бороться куда-то стремиться. Спортсменам очень полезен Марс гармоничный, да? воинам очень полезен Марс гармоничный. Но во всех остальных случаях, особенно женщинам, нужно обязательно его тоже прокачивать гармоничность, но стараться сделать так, чтобы он был все таки в меньшем качестве, чем женские энергии, то есть другим планетам уделять больше внимания. Поэтому спортзалы женщинам я не рекомендую. Они очень мощно включают э, Марс, энергию мужскую, такую сильную. И в случае ретроградных, если в карте у вас стоит ретроградный, и идет период ретроградного Марса, то это очень сильно влияет негативными качествами. То есть очень легко в гнев входит человек, очень э, не может себя контролировать. То есть здесь нужно очень хорошо учиться себя контролировать. Как прокачивается Марс, да, это обязательно физнагрузка, но такая допустимая прогулки перед сном, йога, особенно для женщин, да, мужчинам можно какие-то спортзалы, это будет очень... Классно включать энергию, такую, желание добиться чего-то в каком-то бизнесе, чего-то добиться, что-то действовать, Физическое, физическую силу дает такую. Но с мужчинами, у которых ретроградный Марс, нужно очень аккуратно, эти мужчины могут даже э, до рукоприкладства дойти очень быстро. то есть Женщине нужно уметь остановить его и защитить свои границы очень правильно, по-женски. Потому что если женщина включает в себе тоже мужскую энергию, Два мужчины дерутся, да, и мужчина тогда не видит в ней женщину, не возникает желание защищать ее, заботиться, возникает желание бороться, да, видеть соперника. И это очень-очень важно знать женщинам, у которых мужчина с ретроградным Меркурием, ой, с ретроградным Марсом, с ретроградным Марсом. Марс очень сильный, такой, очень серьезную силу дает физическую. Женщинам нужно очень аккуратно быть такими мужчинами, знать, как вовремя стать маслом, да, чтобы не вызывать огонь на себя. Потому что ну, в мире мы знаем очень много примеров, когда мужчин доходит до убийства. Да, это просто женщина вызывала огонь на себя, не знала, как стать маслом, а мужчина не мог контролировать свой Марс. Эти моменты. Очень важно, мантры мантры хорошо контролируют, хорошо гармонизируют, чтение священных писаний тоже помогает гармонизировать Марс, физическая нагрузка и следить за, за, за своими эмоциями, контроль эмоций, то есть йога, дыхательная гимнастика, это тоже очень хорошо гармонизирует Марс. О мантрах мы поговорим в следующем. В следующем видео как раз мы поговорим о мантрах планетам. И на сегодня я заканчиваю. Желаю вам прекрасного дня. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И благодарю вас за лайки, благодарю вас за комментарии. Они меня очень наполняют и буду стараться быть максимально полезной для вас и на моем канале как можно больше видео. Пока-пока, увидимся в следующем видео.